Всем привет! Сегодня мы будем тренировать спину. Чтобы тренировать спину, нам нужен вес. Мы будем тренировать спину на силу, на увеличение силы спины. Поэтому для этого нам нужен высокий вес. После этой силовой тренировки мы сразу накинемся на кардио, и это будет отдельный видос, я про это там тоже скажу. Так что перед началом тренировки нам нужно, как всегда, по традиции, размяться, чтобы не получить травм. Ну и разминочный подход все ротник чтобы на спину нахуй для тренировки спины нам нужен высокий вес я взял 25 килограмм здесь у меня 2 килограмма бутылка, баклата с водой 4, сколько, 6 килограмм, и 4, 16 килограмм, вот оно. Для этого я взял 25 килограмм для этой тренировки, вы можете брать свой вес, так, чтобы держать количество повторений в районе 1-5. Так как у меня веса больше нету, мне придется делать с этим весом, хотя я должен был взять вес чуть побольше. Начнем первый подход. Как я уже сказал, количество повторений должно быть в районе где-то 1-5 раз. Поэтому а, также еще между подходами отдых 1-2 минуты. Мы должны сделать 4-5 подходов. Широкий хват. Погнали, второй подход. Вы можете закреплять вес любым удобным для вас способом. Просто у нас из спорт инвентаря есть только задрипанный портфель. Обратите внимание, если вы хотите накачать спину, вы не должны заводить подбородок за голову. Наоборот. Вы не должны заводить подбородок за прикладину. Достаточно 90 градусов в локтях. 5. третий подход пошел, да, полигончик, так сказать, мы идем уже вперед, да. А я в москов ударился а я... больно. Продолжим. Что, ребят, последний подход. Я буду, наверное, делать 4. Потому что мне так хочется. Вы можете сделать 5, в принципе. Почему бы и нет? А то я выдержат, наверное. Да. Большой. Роб потекло. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Пишите комментарии, какой нам еще урок снимать. Всем пока.